Добрый день, шановные! Вы у эфиры. Мы сегодня размывляем на тему свободы перемещения и коронавирус. Беларусь, Литва, Польша. Процовная и политическая миграция. пятый итог с коронавирус Коронавирус, и правы человека в Беларуси. Инициеваны правооборонцы организации Human Constanta. Гэта трансляция ведется на социальных сетках Human Константа», это как минимум, тому вы можете обучить свои питания э, там и нам передадут их сюда. Самое интересное, так само мы э, звернем до наших гостей сегодняшних. До речи представлю наших гостей, это Алесь Лапко, представник Центра белорусской Солидарности с Польшей. Витаем, Олесь. Добрый день! И это Андрей Руданов, юрист э, из Литвы, который пригодился так само с нами сегодня поговорить, за что ему большое спасибо. Витаю, Андрей. Добрый вечер. Меня зовут Валерина Кустова, я необычный поэт и модератор этого току сегодняшней нашей размовы. Э, наша размова будет сегодня э, двухмолвная. Э, э, я буду дали сцертаться по-белорусски, бо олесь Беларус, а до Андрея, э, Литвы. я буду сцертаться по-русски, и он, соответственно, будет отказывать. а э, наша сегодняшняя размова будет пленной, и мы уреште зразумеем, э, что отбывается с беларусью, с беларусами у плане миграции, куды им я не чему якое да там чакать, а не шакать, какие условия их там чакают, чему это в ogóle отбивается, и я это связано с коронавирусом, э, який э, которого теперь тепер и і по всім світі и в Беларуси у тим ліку. Э, думаю, что ми нам навод, э, э, мифы, які існуюць на от отримається розв'язати певні міфи, які існують на гетье кон. Почну с пытанья такого до да Алеси звернутого. типа, уплывала пандемия у Беларуси на колькась тых, кто вырышил э, не граваць, як на ваше меркаванню? И какие наступствы, а я ее чакать, типа, уплывая у перспективе? Ай. С одной стороны, я лечу, что, конечно, то, что происходит и происходит в Беларуси в отношении ситуации с коронавирусом, когда сначала игнорировался коронавирус как некая проблема, и создались и, и такие условия, когда докторы просто не могли выполнять свои обязанности в, в том окресе, в котором они должны, они были оборонены, не могли никак сами себе забезпечить э, ахулными сродками респираторами, масочками. Э, люди пачали зауважать, что, конечно, э, таки стан медицины и э, относено э, и до медиков, и медиков, да э, людей э, погрешается тому шмат кто пачал э, шукать неких выходов. Например, таеж миграция. Але э, что да э, первая ситуация с пандемией, все не так просто стало, потому что э, шматлики Украины и Евразвяз так само зачинили просто внешние межи, обмежовали э, доступ до стран, э, до нельзя было про, просто так э, гражданину Беларуси уехать у Евразвяз, э, в Польшу, например, можно было только в выключенных выпадках, например, когда люди имели э, дозвол на працу и запрошение на працу, например, когда у них была карта поляка и, например, дозвол на, на транзит, когда они ехали украину, иншу украиновую развязу, где они настало, проживали. Поэтому, конечно, я думаю, что у настроек белорусов появилось шмат жаданья, может, полепшить ситуацию, что да, что тышится медицинское обслуговывание подчас пандемии, але то, что стало с межами, закрытие межа евразвязку, им первошкодило, потому что тому можно сказать, что э, жадание и речаяистность тут э, не не заходится и не люстровуются один от одного. Я шел докладню, а, Олесь, а как на конт на Польши, кажется, сдается, это так само э, тая плынь людей, якую пропускали? Так, так са, так само навучание, але на приклад Шмат приклад. Есть ось, когда студенты едут со своим студентским билетом, а их так само на меня могут понять, потому что кажут, что, например, это университет, конкретно это университет, Сейчас перешел на онлайн-аддукацию и, и просто так обмежевывают некие махчымасти уезда в Украину. Дякую, Андрей, карантин после пересечения границы с Литвой, какие условия, что ждет белорусов? Две недели самоизоляции. Угу. Есть есть просто, просто ясно, процесс касательно любого, неважно, это в данном случае у нас гражданин Беларуси или это гражданин какой-либо другой страны, которая внесена в список стран по приезду, с которой полагается самоизоляция, это не касается конкретных граждан стран. Это касается страны, откуда ты приехал. То есть, допустим, гражданин Литвы может также, допустим, приехать из Беларуси, и он точно также попадет под требования двух недель самоизоляции. Конечно, в этом порядке есть свои исключения. А в эти исключения, то есть, дан конкретный список, пишется в порядке исключения специальное прошение на Национальный генетический центр заявления, сдается предварительно тест, делаются соответствующие проверки, Uh, и тогда можно получить разрешение досрочно uh, выйти из самоизоляции. Однако здесь важно понимать, что тесты, которые сейчас, допустим, производятся, если они ведутся в медицинских целях, они компенсируются из государственного бюджета Литвы, то есть на медицинское страхование. Все тесты, которые производились в порядке, то есть исключения, это в данном случае является частная инициатива, то есть, соответственно, кто тогда человек платит за это сам. Цена такого теста порядка 70 евро. Спасибо. Олесь, что такое э, этот так называемый гуманитарный коридор и кто может потрапить него? И у яке в какие страны, в Польшу непосредственно тимахчимы? Непосредственно у Польши нет такого термина, как гуманитарный коридор. это больше пытание до Литвы. Литва там подписала, дается, указ про, про создание гуманитарного коридору для, для Беларуси. Але Польша, наприклад, унесла граждан Беларуси у той список людей, кому дозволено на сегодняшний день дозволено уезд в Украину с разными видами виз. Того, то, что я попередно сказал, ранее, як только почалось, можно было уехать у Польшу только, когда был некий дозвол, специально зараз громадяне Беларуси идут особным пунктом, и тому зараз все громадяне Беларуси могут заехать в Польшу, когда имеют визы. Але, конечно же, не все имеют визы, але есть потреба зараз съехать, съехать с Беларуси по политичным, ци, ци, ци неких інших причинах. Поэтому на упрост на мяжи можно попросить выдать гуманитарную визу. Эту визу можно отрымоваць и у одним из консулятов Польши, в Беларуси, но, как мы видим, не так давно большая частка дипломатов из консулятов в Минску, верости и городни из польских консулятов была выслана из Беларуси, вот и тому это трохи обмеживала количество выдаваемых виз у Беларуси, а, але, когда есть такая потреба, можно на упрост у намяжи а, просить поставить гуманитарную визу по а, тех же гуманитарных причинах, с каких люди зижают в Беларуси у пошуках обороны а, у Польши. Дякую, это такие аналог гуманитарного коридору. А тогда, Андрей, расскажите нам непосредственно про гуманитарный коридор в Литву и про типы виз, которые выдаются, чтобы пересекать границу именно по этому коридору. Здесь все очень предельно просто. Видите ли, термин гуманитарный коридор он больше вышел в политическом контексте. А, то есть, как вы знаете, есть два типа виз. Виза тип С и виза тип Д. Так вот, так называемый гуманитарный коридор, а, он оформляется при помощи выдачи визы Д, которая выдается на положении конкретного указа, гласящего прочие основания. Mm -hmm. То есть, конкретного нормативной такой лексики, прибыл бы гуманитарный коридор, нет на сегодняшний момент. То есть, это выдача визы на прочих основаниях. А, соответственно, тогда получается, что это граждане Беларуси, которые получили визу Д, она позволяет, дает им право объехать на территории Литвы, как именно Литовского государства, но не дает им право передвигаться за пределами географической территории страны. Есть, потому что это национальная виза, это виза Д, это не виза С, которая выдается как Шенгенская. И, соответственно, тогда эта виза выдается на конкретный срок, а когда эта виза движется вот, как бы, к своему уже окончанию, можно до года продлевать ее на том же основании, подавая соответствующие прошения. То есть на сегодняшний момент в Литве идут очень многие активные дебаты а, по поводу возможности менять либо не менять основания, потому что на самом деле очень многие а, получили визу именно под контекст гуманитарного коридора, с идеей начинать бизнес, трудоустраиваться и все остальное, однако эта виза такой возможности не предоставляет. А как быть тогда, например, по тех же политических, например, мотивах, э, причинах? Э, а как быть с этим, если по тех же политических мотивах или причинах люди уезжают, и они, э, за что им находиться в Литве, да, когда они вынуждены туда приехать, не имея возможности работать? Этот как-то пункт, он рассматривался, имеете вы ответ на него? Парадоксально, но я понял вас по вашему на белорусском тоже. А видите ли, здесь момент заключается следующий. В тот момент, когда произошла сама ситуация, мы прекрасно знаем, о чем мы говорим, и реакция именно с точки зрения политиков Литвы, она была именно достаточно оперативной. Однако в данный момент, это по крайней мере то, что мы уже видим как специалисты на своем уровне, произошла нестыковка между тремя министерствами. То есть у нас этот вопрос высказало и возразило братскую поддержку именно Министерство экономики и инноваций, обсудив этот вопрос с МИДом, который действительно выдает визы. Но никто не обсудил вопрос с Министерством внутренних дел, с МВД и с ими подвластной миграции, которая выдает соответствующие виды на жительство, а которая заведует вопросами, то есть, Право трудоустройства, тогда и тому подобное. То есть, скажем так, при... Дан, фа... дана возможность въехать именно по сложившейся политической ситуации, политическим мотивам. А на сегодняшний момент я знаю, что многие граждане Беларуси, которые уже въехали, а их уже больше, даже нескольких сотен, они находятся сейчас на территории Литвы, а они связываются и сотрудничают с иностранными фондами которые выдают именно грантовскую поддержку для того, чтобы человек мог застраховаться на базовые есть, так, медицинские услуги, а который получает какие-то финансовые на базовое проживание, ему могут снять квартиру, либо еще как-то. То есть в данном случае это именно идет донорская поддержка. На сегодняшний момент, так как законодательная норма гласит, что человек должен иметь легальные средства к существованию, это одна из форм легальных средств, поэтому вопрос не возникает. То, что я точно могу сказать, дискуссии о том, чтобы э, шла дальнейшая возможность трудоустраиваться, принесла э, менять основу визы. Да, действительно такая дискуссия ведется. И мне бы очень хотелось, чтобы эти решения приняты были как можно быстрее. К тому же, надо не забывать другой момент. Факт визы D. Да? Как и национальные визы, которые дало право въехать по так называемому гуманитарному коридору, не отнимают права ни от одного гражданина а Беларуси или от другой страны, кто въехать на таком основании в Литву, открывать свой бизнес. Потому что наше законодательство в этом плане достаточно гибко. То есть никто не поднимает вопросов о том, что есть ограничения к акционерам, нет ограничения к тому, какой гражданин какой страны должен быть директор компании, и тому подобное. Да, есть свои специфические требования уже к дальнейшему трудоустройству специалистов и экспертов. Но если, допустим, мы говорим про IT-специалистов, например, которые являются высококвалифицированными специалистами, в а Литве на сегодняшний момент именно такая профессия внесена в список специалистов, которые востребованы. И, соответственно, есть тогда, тогда определенные исключения, процедуры, как это все происходит. То есть, Думаю, да, я бы сказал, так, на сегодняшний момент... Да, мы специалистов, мы еще поговорим о деле. Хорошо. Просто как бы, это один из примеров, который потенциально возможен. А, то есть, иными словами, нынешние визы, которые выдаются именно в контексте гуманитарного коридора, дают право въехать, пребывать... А вот уже вопросы трудоустройства либо бизнеса по ходу решается исключительно индивидуально в каждой ситуации. Спасибо, Андрей. Олесь, как по ваших ощущениях уплывает в уголе миграция, та, какая вот сейчас такая активная началась в Беларуси, те активные мы еще поговорим, на колькость захворелых в уголе, те уплывает? Я лишь что не верю, что потому что... Прикладная ситуация, что у Польши, что у Беларуси не очень адрознявлася, как и подчас первой хвали, так и зараз. Вот. И я вам скажу, что, например, когда паровнувать Заходнюю Европу и, и, и, и Польшу, Беларусь, то в Заходней Европе еще на початку лета зразумели и не так реаговали на, на вирус по одному. До Польши эта хваля не дошла дошла. И... И тут люди немного э, не, не верно серьезно ставились до, до проблемы коронавируса, и сейчас мы видим, что что день идут новые рекорды по количеству заболеваний. Поэтому я вам скажу, что э, худшие некие, некие внутренние такие миграции больше вплывают, чем, чем внешние, потому что э, все же таки, э, я, так как межа до недавнего часа на Гол для вот таким широким понятием была «зачиненная», а когда стала доступна, когда белорусы унесли в список тех, кого можно упускать, прекратилась количество дипломатов и количество выдуваемых визов. Поэтому ну, такой хвалы миграции не отбылось. Она э, как была обмежованная так и осталась. Но а, это не значит, что нет у белорусов сейчас выезжать в э, Польшу. Вось. Ну и, конечно, еще проблема транспортная существует, потому что техники не ходят, са самолеты не так давно только начали э, летать, и э, обиженная койкость автобусов э, так, так само. Там шма, шмат не проедет, коли например, ранее на, на, на помежных пунктах у, э, у берости и Городни на, можно было одним техником, техником переехать э, Большому, большому количеству людей, то зараз в автобус не больше за 40 влазит. Тому можно сказать, что, э, что такой хвали миграции не имеющаяся по такому случайному транспортному, тран транспортным причинам. А реально притрымливается больше рассадки и у самолетах, и у техниках, и в автобусах? Это саправды так, бо там Турция какая-нибудь, она не притрымливается. Широкая же тут не не вельми не вельми так само притримливаются, тут просто не ма таких, ось на на сегодня заборона, тут еще залежить от той так называемой строф зоны вирусности у у той у тем, тьше, воеводстве, потому что, например, от Варшава, сейчас у, у червонной зоне и и там больше жорж то бок, бог, например, не больше 25 пять у людей может быть там у там у неким в городском транспорте, в автобусе, в коли інше иное воеводство в желтой зоне, то значит там не 25, а 50% и меньше. Это еще, а, амаль, что ты день, а, а бывает, что день не меняется, поэтому нужно а, обязательно перед тем, как ехать и просто пользоваться тим ть и другим транспортом, а, а, справиться, какие потребування на сегодняшний день. А я перепрошаю, а просто не пускают больше людей, они их так это контролируют, так? Те люди сами контролируют. Не продают больше билетов просто. А, okay. окей. Вот, uh -huh. Например, если в Польше, в так называемый мирный час, э, можно продавать э, квитков сколько угодно, не обязательно, чтобы каждому хапало место сесть и можно там и стоять вот, у техниках, то сейчас, например, не продают больше за полового квитков, то, знаешь, половое место и так, фактически, будет пустою. Дякую. Андрей, а есть опасения у литовских властей, что в связи с большим э, количеством прибы прибывших белорусов э, усилится ситуация вот, с эпидемией коронавируса? Давайте сначала поделимся, что такое термин «большое количество». Из-за того, что я знаю, на сегодняшний момент прибыло где-то свыше двух человек. То есть Количество 300 человек это не достигло. То uh -huh. есть, если мы с вами сравним просто, то есть это, по крайней мере, те данные, которые у меня были вот на… Момент прошлой недели, может быть, что-то за эти дни поменялось. Но если мы вот так вот с вами просто посчитаем, это капля в море, в принципе. То есть, а, это, как бы раз, ну, что, такое, даже что такое 300 человек? Это маленькая сельская начальная школа. Ну, в принципе. -то. То есть, как бы, конечно, от этого тоже может пойти цепная реакция, но надо не забывать, что все прибывшие находятся 14 дней в самоизоляции, что означает, что ты проходишь протагрантный период потенциального, то есть зоны риска, и потом ты уже дальше спокойно передвигаешь. Далее, у нас определенно введены, то есть, меры безопасности с точки зрения ношения масок во всех общественных местах. То есть это значит, что ты просто уже обязан ее носить. То есть повышенное внимание к дезинфекции рук, то есть к чистоте, далее, и тому проветривание помещений. То есть все эти нормативы они выполняются, и здесь как бы Практика, которую мы, допустим, видим, например, во время первой волны коронавируса, Литва очень оперативно и достаточно жестко вела многие меры, из-за чего, в принципе, скачки были крайне несущественны. Конечно, там была другая проблема, потому что, как и весь мир... Мы, как и наши соседи, не были готовы вообще к этому заболеванию, как и вся планета. Никто не знал ни с чем это есть, ни как к нему подступаться. И поэтому многие вещи, как этому проходили разведку боя. Uh -huh. На сегодняшний момент э, четко понимается, как работает алгоритм. И, допустим, на сегодняшний момент в Литве в стране, скажем так, экстренная ситуация пока не отменена, но карантин снят, однако карантин вводится локально. То есть рассматриваются конкретные вот, скажем так, самоуправления, то есть конкретные географические то есть единицы, муниципалитеты, в которых уже действительно растет количество заболевших, и именно вводятся ограничения там, то есть, там, на дистанционное обучение в школах. Там ограничиваются какие-то мероприятия, то есть большинство работников переводится на дистанционную работу и тому подобное. Мы говорим с вами о том, что количество прибывших по даже если бы прибыло там не знаю 5000 человек 10 тысяч человек которые бы свободно вышли бы на улицы прогуливаться и не поддерживали бы режима самоизоляции да это бы наверное составляло потенциальную проблему или угрозу на сегодняшний момент из той статистики которую мы знаем здесь нет ничего специфического Спасибо. А давайте еще немножко поговорим тогда про числа и про статистику. Вы сказали 300 человек. 300 человек – это за какой период и кого? Это политические миграции? Я говорю именно то, что я знаю о людях, которые прибывают по статусу угу. гуманитарный коридор. Гуманитарный коридор – это 300 человек за какой период? Это, если правильно понимаю, поменять... смотрите, старт гуманитарного коридора был, насколько я помню, в конце сентября, ну так значит, вот можем считать, что это за где-то вот эти три недели. В принципе, это небольшое количество, абсолютно. Если мы с вами вспомним, сколько граждан Беларуси в пятницу, либо в субботу утром пересекало границу Литвы в направлении крупных торговых центров, то есть когда на стоянке в 9 утра стояло 10-12 двухэтажных автобусов, ну так это... В принципе ничего. Mm -hmm. А если не брать, <кười> <кười> а если не брать э, именно гуманитарный коридор, э, есть ли ощущение, что вообще? рабочая миграция она усилилась и ее число увеличилось, что белорусы ну, любыми способами как бы едут убегают в Литву в данной ситуации политической экономической. Вы знаете таких данных у меня нет, честно признаюсь, такой информации я не обладаю, потому что опять же в момент пересечения границы эта информация она доступна есть, в прямом доступе именно нашим миграционным службам и скажем так ведомством именно соответственно, пограничного контроля, о том, чтобы у нас резко возросло количество безработных, допустим, белорусов на рынке, кто бы искал бы работу, я такого не вижу. Даже mm -hmm. если смотреть, допустим, общедоступные сайты по трудоустройству, то есть там работа, объявления, которые, допустим, публикует наша а, биржа труда, там нет никаких атипичных скачков, Uh -huh. которых можно было бы причислить к, именно вот к этой ситуации, говорит, что да, у нас прям таки наплыв трудовых мигрантов, которые просто заполнили страну, Спасибо боже. Uh -huh. Спасибо, uh, Олесь, как uh, ситуация у Польши, как статистики, какие личбы, бо подается, что белорусов соправды достаточно шмат за позньи месяцы туды съехала. Так, вот, э, сегодня, учора утчора э, белорусский муз на вот опубликовал статистику, что у Польшу с э, вересня выехала больше за 10 тысяч э, граждан Беларуси. То это э, у разы больше, конечно, чем э, э, у Литву. Это снова таки, э, дякуючи тому, что э, было было трохи спрощено, там поступово, конечно, э, махчимость въезда у Польшу. Потому что шмату кого были э, уже да, гэту, дозволы на, на, на працу, например, виды на жихарство, потому что так само это, это лечится. И белорусов, которые имеют такие документы в Польше, больше. Ну и, белорусы, оке, маюсь, больше. Вось, э, ну, и э, за, за последний час э, э, э, так, так само увеличилось количество людей, которые получили гуманитарные визы. И когда зараз польские улады объявили про то, что с гуманитарной визой можно будет худко работать, это так само поспорило выезд Беларуса в Польшу. Есть ли ощущение, что официальная статистика может вот занижаться трошки Литвой твой Польшей по мигрантах, как не спынять вот эту э, танную працовную силу плыню. А с белорусского боку эта статистика может занижаться для захавания имиджа небыта лидера, так, что не избегают люди, и нема такого чувания. У меня нема такого чувания э, про, про танную э, працовную силу. Могу сказать, что на, на початку, иногда там, трохи позднее после такого локдауна у Польши шмат кто из Беларуси, из Украины, украинцев велими шмат тут працуя, и они как раз вот являются такой основой такой ми мигрантской працованной силы в Польши, выехала у свою краину, в Украину и Беларуси, можно сказать, что на сегодняшний день вакансий навод больше, чем ожидающих працевать, тому тому Польша Польши затекавленная, как приезжали и белорусы, и иншие люди, которые зараз хотят спрацовать, причем это не обовязкованники, такие низкоквалификованные специальности, это могут быть навод высоко квалификованные специальности, потому что шмат кто навод с той же заходней Европы, выросшую съехать дадому, и там перабыть, перабыть эту пандемию с батьками, эти, те неде так у своим э, особистым доме, а не у блоку, у центра великого города, тому, э, тому вельмешмата вакансий изявилось, тому можно сказать, что э, працовная сила за mm -hmm. Дякую, Олесь. Вопрос к Андрею. Не Многие... переводить, я вас, я вопрос понял. <laughs> а у меня другой вопрос хотел. Ну, давайте О, на замечательно, давайте. Если у вас есть ответ на этот вопрос и вы поняли, давайте тогда продолжим. Если у вас уточнение в отношении Литвы именно в этом плане. Все ситуация очень простая. Допустим, пример, если мы говорим литовский трудовой рынок, то есть ковид корни поменял его структуру с точки зрения понятия вообще нужен офис или нет. У нас очень быстро страна перестроилась в том случае, если мы говорим именно о услугах. А, очень, ну, конечно, я не говорю там про врачей, парикмахеров, допустим, там это маникюр, педикюрмы и все остальное, но если мы говорим именно об институтальных услугах, а, в многих ситуациях а, все перешло на удаленный доступ. Абсолютно, полностью. И, допустим, из моего опыта, те, кто уже работал с коллегами из Беларуси, которые были либо трудоустроены в литовских компаниях, либо у них были какие-то партнерские соглашения, либо договора показания услуг. То есть только, наверное, контакт уменьшился прямой, но принципе, то есть, людям живой контакт, но так, чтобы, допустим, что-то очень существенно изменилось, такого такого не было. И я в этом случае согласен с тем, что говорит, Лесь, действительно, когда это специалист высококвалифицированный, на него спрос и потребность очень большая. Например, у нас на сегодняшний момент многие работодатели днем с огнем ищут высококвалифицированных специалистов. И, к сожалению, на сегодняшний момент предложение выше, чем спрос. Что парадоксально. То есть, а когда мы говорим именно о низкоквалифицированной рабочей силе, есть обратная ситуация. То есть, как бы людей, желающих то есть, выполнять, то есть так называемую, каждодневную чернорабочую работы, и их много, однако здесь возникает другая проблема, что есть соответствующие также то есть требования к этим людям, например, языка, либо чего-то и прочего, и тогда приходится уже маневрировать, искать, где можно такого человека применить. Дякую великий для наших глядач шоу онлайн. Я нагадаю, что вы находитесь на току международным току. Свобода перемещения, коронавируса Беларусь, Литва, Польша, и политическая миграция. И наши гости, это Олесь Лапко, представник Центра Белорусской солидарности с Польши, и Андрей Руданов, юрист из Литвы. Мы разговариваем про лес белорусов, которые приехали, которые хотят приехать, которые должны приехать, что их ждет и как это все связано с коронавирусом и с ситуацией в нашей стране. Долучайтесь, досылайте питания, когда у вас возникнут э, и просто послухайте наших сегодняшних, э, наших сегодняшних файных гостёв. Э, мой следующий вопрос, мой следующий вопрос также к Андрею. Э, многие IT-компании, бизнесы, э, многим IT-специалистам предлагают сейчас э, релокацию, они... Э, уезжают из Беларуси, очень часто выбирая новым местонахождением и местом работы как раз таки Литву. Что их там ждет? Почему это происходит? Почему именно в Литву? Ну, давайте, наверное, начнем. С... Есть несколько, скажем так, предпосылок для этого. Во-первых, здесь, наверное, мы можем побыть нескромными. Литва в Евросоюзе входит в... То есть она занимает главенствующее место, первое место по скорости интернета и также по скорости беспроводного интернета вообще во всей Европе. То есть э, сравнивая, допустим, с такими странами, как даже же Германия, допустим, Испания, Франция, э, в Литве, наверное, на сегодняшний момент ну, не осталось ни одного клочка территории, где не было бы мобильного интернета, то есть, то есть есть, конечно, моменты, где может быть, может пропадать, но ты можешь из любой небольшой деревеньки, где у тебя там есть родительский дом, либо дом бабушки с дедушкой, куда многие поуезжали во время ковида, ты можешь спокойно работать просто через мобильный интернет, у тебя качество будет даже, как мы сейчас с вами беседуем, вот в данный момент через эту платформу. Это первый эпизод. Второй эпизод. Литва очень много лет работает над тем, чтобы страна позиционировала себя именно как IT-хаб и Life Science-хаб. То есть именно это все, что связано именно с системой медицины, здравоохранения и всего прочего. Плюс на сегодняшний момент в Литве очень сильно работает один из акселераторов, который сотрудничает со стартапами. Это Batics and Box. Это то есть команда, которая создана на базе именно, то есть учрители, они граждане Литвы и также граждане Белоруссии, то часть из них. Некоторые из них в команде входят именно сами белорусы, и это люди, которые профессионально завязаны с бизнес-решениями, с IT-решениями. Поэтому на сегодняшний момент это одна из тех организаций, которая очень активно сотрудничает с белорусскими коллегами и предлагает им именно это, перенос на литовскую платформу. Далее, если мы сравниваем с вами налоговые базы, допустим, там, тех же скандинавских стран, тех же стран, скажем так, то есть старых стран Евросоюза и Литвы, база налогообложения достаточно, я бы сказал, благоприятна именно с точки зрения размера, то есть налогов, как социальных, так и подоходных, плюс эта база, она очень много лет является стабильной. То есть это даже в свое время отмечала Еврокомиссия в своих отчетах, что налоговая база меняется крайне редко, плюс у нас очень развита именно система полностью электронной подачи сертификатов, материалов, данных, скажем так, вот, саму налоговую и в службе социального обеспечения. То есть ты можешь прийти, допустим, в свой электронный портал, а, который функционирует на литовском, английском, русском языке. Ты без лишних проблем можешь найти все необходимые формы, все необходимые комментарии, даже позвонить в ту же налоговую службу либо службу социального страхования, тебе, тебя курирующий специалист, объяснит, что, куда, как подать, конечно же. То есть необходим бухгалтер, но, допустим, для микрокомпаний, где работает 2 человека, 3 человека, многие обходятся подобными способами. Плюс у нас очень многие решения. Сама налоговая служба перенесла в, в онлайн платформу. Допустим, многим компаниям, даже мелким компаниям, сама налоговая предлагает вести их бухгалтерский учет на основе созданных созданными ими прототипами. То есть, соответственно, то есть очень много эпизодов, когда а, многие решения просто убыстряются, ускоряются, упрощаются. Это во первых. А, во вторых, а, мы говорим с вами о том, что в целом а политический контекст в стране, благодаря, наверное, менталитету людей, он предельно спокоен. Если вы вспомните в целом вот, всю, наверное, историю независимости Литвы, наверное, вот в 90-е годы, в 91 году, вот, было это волнение, когда произошло отделение от Советского Союза, и за последние годы, если мы с вами попытаемся вспомнить что-то более такое вот, а, я бы сказал бы, то есть, такое вот, очень активно и так далее и тому подобное. В принципе, такого нету. То есть таких вот движений там, с транспарантами на улицах они. Ну, бывают митинги, бывают какие-то высказывания. Но это все бывает в пределах такого очень здравого, сбалансированного, скажем, такого. Сейчас рекламная пауза, что у вас стабильнее, чем у нас. Вы забрали наш лозунг. Вы знаете, я не знаю, как говорится, кто кого чего забирал. Я так могу сказать, что. На сегодняшний момент, если вот брать вообще страну как таковую, мне доводится вот как специалисту работать во многих странах Евросоюза, быть в больших городах. Чем дольше, чем вот до ковида, так как было очень много выездов по разным странам, я вам скажу откровенно, чем дальше я езжу по миру, тем я сильнее начинаю любить нашу уютную, небольшую, зеленую. Потому что, действительно, ну согласитесь, все-таки 300 километров, то есть, чтобы переехать в страну по диагонали, это абсолютно немного. Я согласна, что Литва прекрасная страна. А скажите мне, пожалуйста, вот вы... Какими числами э, владеете по поводу выезда бизнесов или IT-компаний, может быть, какими-то конкретными? Бо, вот, потому что у каждого белоруса есть зна знакомый IT-шник, которому предложили релокацию, ну, практически у каждого. Ну, вот, я могу вам сказать так, из моего опыта, вот за последние, наверное, три недели ко мне обратилось около восьми компаний с конкретными вопросами, а что и как можно делать, как переносить, а как с активами, как с рабочей силой и так далее, и тому подобное, как правильно это делать. Если мы говорим про отдельных специалистов, я счет уже не веду. То есть этот счет уже переводится за, понимаю, за что... несколько сот человек, которые связаны еще раз с... раз повторите получают... число, пожалуйста. То есть, я, если мы говорим уже про специалистов, как про физических лиц, сколько людей обращаются за разными консультациями, здесь, наверное, уже число перевалило за несколько сотен, потому что я даже иногда уже теряюсь, то и когда передал кому контакт рекомендации посоветоваться это бывает короткие консультации скажите пожалуйста вот допустим, я работаю там вот сам на себя либо у меня e либо еще как-то то есть какие то есть вот что мне нужно сделать если я захотел бы допустим там переехать в литву какие шаги с чего начинать что делать и далее и тому подобное такие вопросы поступают часто но они бывают очень короткими потому что ты даешь ответ объясняющий по с чего нужно начать и тогда он уходит свою домашнюю работу я правильно понимаю, что если даже к вам такое количество людей э, обращаются, то э, в общем в стране это десятки и, возможно, даже сотни компаний, которые э, планируют… Предполагаю, и что и да. Предполагаю, что да. Так как в данном случае, видите, как бы это все равно м -м, момент, на момент сложно осязаем, так как все-таки если компания обращается, ведь есть и крупные компании, есть средние, есть мелкий бизнес – а все равно, как бы там ни было, большинство а, подобных решений, более в контексте сегодняшней ситуации, это происходит именно на основе доверительных отношений и рекомендаций, когда есть, в контакте чеки передаются друг в друга. Поэтому в этом контексте мне кажется, что а, количество может быть намного, естественно, много больше. Насколько больше, к сожалению, я сказать не могу. Спасибо, Андрей. У меня пытание до Олеси, я до представника Центра Белорусской Солидарности, не могу его не огучить. Какие лёс чекает по лету и про какие мы личбы говорим на сегодня кто звернулся непосредственно до вас? Могу сказать, что уже несколько сотен человек звернулся до нас, где-то, докладно, больше за три сотни. Наближается уже до 400 человек, кто звернулся до нас. Это Конечно, да? Это... Еще раньше, я еще ранее я скажу, что это еще... с из мы пошли деньничать, але разные наши организации, которые объединились в центре белорусской солидарности, прорывали и до Гетуль, и уже не у нее уже так самому и допомагали некоторым на вот улипине, потому что некоторые из тех инициатив, например, той же и Buy ну Байсол позднее, али Buy Help деньничавшие из Червения мы, мы помогали белорусам у Тимлику и, и с выездом, когда уже прошли все вот такие справы, как справы Тихановского, кого я еще там на, на самом начале президентской кампании затримали, и там шмат кого э, зашепила эти и людям было, люди были вынуждены выехать. Но, Але, э, конечно, кто отвертается сразу э, с такой мэтт, как поддержать. Э, статус политутекача, но, конечно, это не у всех датычатся, потому что, ну, люди не разумеют юридические особенности э, разных терминов. Вот им лику, например, что большинство датычатся э, не статус политутекача, а э, международные охоты. Вот, потому что люди, они не политики, але им погрожает небезпека в Украине своего гражданства, откуда они были вымышены съехать, их там переследовать по надуманных криминальных справах, типа просто и они боятся за свою безопасность, безопасность своей семьи, когда э, на улице просто могут омапывать эти, эти некие незразумелые люди их схопить, и люди выезжают в Польшу и до польских властей, чтобы держать статус э, именно международной охоты. И на, на, на сегодняшний день, э, когда 130 человек взвернулись в у, э, польские э, э, польские структуры для отрывания такого статуса. А, на сегодня так само э, существует несколько э, таких участков, это значить таких лагеров для, для тих утікачів людей, которые выезжают и э, извертаются по э, оборону сбоку э, польской, польской державы. Это можно сделать, как э, на самой меже, сразу, так и после приезда в Польшу, в э, Варшаве и других городах так само карантин, не там же, в этих лагерях отбываются, или это может быть другое место? Карантин заполняют воеводские улады. Это значит, когда человек приезжает uh, там, про Берестя, про, про, про, про, про Тересполь, это значит, uh, Любвинское воеводство его накировывает на карантин. Uh, Калип про Падляское воеводство его накировывает на карантин люди, которые находятся в лагерей, не повинны контактировать с карантинными, Поэтому тому тому это разное. И э, в фильме пожелано, коли человек выезжает, как он сразу узнал, где ему будет проходить карантин, э, тады э, тады его ось, дают, максимум поехать туды куда, где он там изнявти, я могут там некие себе братье э, обеспечить жильем, коли не то тады уже решаются на уровне помежников и о, воеводства, куда человека аскеровать на действительно карантин. Уже после ось, начинается ось, вся эта работа с документами на подачу на статус политического утекача и международной обходы. Тем более, что мы о -о, наши правники о -о, работают с этими людьми, и они им тлумачатся все плюсы и минусы этих статусов, потому что люди так само не все разумеют что я не могу стратить, когда они подадут документы, и заберем паспорт, им будет документ, они не смогут перемещаться по Польше, по, по, по, поехать в другую страну, например, когда у на них вот есть виза, Они одразу не смогут смогу работать, когда у них вот есть, есть рабочее виза. Вот. Поэтому люди еще, э, шмат кто вагается, и после консультации с юристами выбирают тему это жесткий э, статусу э, Утикачать и все ж таки просто налаживать некое житё, часовать и те у Польши, маючи те документы, какие у них есть, какие позволяют нормально естовать Украине, тем больше, тем больше, что статус утикача не вельми не вельми шмат и дасть не грошей нека нека финансового те Mm -hmm. Дякую. Э, Не так пролетели наши 40 хвилин. Э, я очень моцно дякую нашему гостю из Польши, Олеся Лобко представнику Центра белорусской солидарности за то, что вы робите. Дякую вам шире и особисто и вогле до всех белорусов. Я благодарю нашего эксперта, нашего гостя Андрея Руданова, юриста из Литвы, что он нашел время и так точно, четко, можно сказать, проконсультировал. Всю Беларусь сегодня. Спасибо вам большое. Мы встретимся с вами в новых проектах константа Надеюсь, нашим зрителям сегодняшний наш ток был так само корыстный. Он будет выкладен после на сетках Константа И запрашаю до прогляду, до встречи. Дякую. Дякую вам. Свидания, спасибо большое. Да, спасибо великое нам вашим нашим гостям, и я потом вас у всех тегну и дошлю с посылку, пришлю ссылку на нашу разговор, чтобы вы увидели, убедились, что все хорошо, все записано и вы были прекрасны. Спасибо великое еще раз, у всего доброго и до побачения. Спасибо. До